Так, ребят, всем привет. А кого сегодня нет с нами, эта запись специально для вас. Сегодня на этом созвоне у нас есть команда разработчиков, те люди, которые придумали с нуля и прописали игру Sea Earth, мы называем космолетами, так проще. Я думаю, что первым мы дадим слово Роману, также Евгению. И тут вижу, что... У ребят целый штат, это вот 6 получается людей, кого я уже вижу постоянно. Поэтому, ребят, принимайте сами эстафету, кому сейчас я даю слово, и можете начинать. Расскажите о самой игре, о том, как вы ее сделали, как давно вы над ней работали, как она работает, сколько можно заработать по запуску, потому что он уже завтра состоится. В общем, все, что важно, проговорить, а там уже мы задаем вопрос. Спасибо, погнали. Да, давайте я начну. Всем привет, я Роман. В принципе, по всем вопросам по игре я со всеми связываю все объясняю. Если какие-то вопросы дополнительные, мы созваниваемся и отвечаем на все вопросы. По игре конкретно у нас по времени это заняло около полугода. Может быть, это уже звучит не так потому что были такие плачевные опыты на рынке, что каждый говорит, мы там делали полгода то, мы делали все, но, в принципе, сейчас по отклику клиентов мы понимаем то, что механика не совсем простая, на первый взгляд, не каждый это понимает, и, ну, соответственно, если сопоставить это все и посмотреть, сколько здесь всего проделано, то, в принципе, понятно, что это так и есть, что у нас все это заняло довольно-таки большое количество времени, вот что касается игры и запуска. Мы сейчас как мы как мы вообще развивали продукт, как мы его постепенно запускали. Первый наш этап был это то, что мы давали предрегистрацию. То есть там даже не было то, что вы сейчас видите на экране, это уже полный кабинет нашей игры. До этого мы запускали предрегистрацию до определенного момента: у вас там была фразочка Coming Soon. Ожидайте. Потом постепенно мы включили демо-версию игры, чтобы каждый уже смог зайти в кошелек, ознакомиться. В свой личный кабинет посмотреть что да как прощупать это все чтобы у него не было вопросов на старте когда это все запустится как пополнять баланс и так далее то есть запуск игры в данном случае стартует очень плавно игра получилась довольно таки интересная довольно таки сложные механики на первый взгляд опять-таки же я заострю на этом внимание потому что в целом если разобраться то на самом деле здесь не так уж и все сложно вот. Хочется начать с того, что ну, я думаю, те, кто сейчас находится на этом ассессии, узнали от своих партнеров, от своих лидеров об этой игре, потому что мы это все плавно запускали, давали возможность игрокам регистрироваться в этой игре бесплатно, оставляли какие-то дополнительные бонусы, давали дополнительные корабли и так далее, чтобы все это было плавно-плавно-плавно. Вот. Если непосредственно уходить про игру и рассказывать по игре, что, что у нас вообще есть на данный момент? Завтра у нас стартует сама игра. Сегодня у нас еще до сих пор демо-версия для ознакомления. Сегодня ночью мы уже будем выпускать дополнительные обновления, которые полноценно уже будут вам позволять пополнять баланс, покупать корабли и только ожидать старта, чтобы уже заходить на галактику и зарабатывать. Вот. Если... Кто присоединился к этой игре по ссылке лидеров и так далее, у вас есть привилегия. В принципе, как мы уже говорили заранее, вопрос, чтобы начать, состоит в 006 BNB. Это, я считаю, очень маленькая сумма для проекта, чтобы попробовать. А так как, я думаю, каждый для себя уловил какую-то интрижку с презентацией, что, блин, здесь на самом деле, на первый взгляд, не все так просто, то я думаю, каждый захочет попробовать и вступить, и посмотреть, как это работает. Мы дали для этого все условия, дали золотые билеты, по которым игрок регистрируется бесплатно. Если золотых билетов нет, это стоило бы 30 долларов за регистрацию. Также даем дополнительный корабль, который также идет в комплекте, если вы приходите по ссылке партнера. Опять-таки, если партнер уже... Выполняет определенные ранги. У вас может и здесь и 5 кораблей быть со старта. Вот. Ну, давайте вернемся к началу. То, что игра начинается с регистрации. Вас всех выкидывает на начальный экран. И, в принципе, с чего мы начнем с завтрашнего дня. То, что вы попадаете своим корабликом, который у вас вот здесь есть, на, первый, на первую галактику. Первая галактика в нашей игре стоит 0.06 BNB. По нынешнему курсу это условно... 15-20 долларов вы покупаете первую галактику. Что это вам дает? В принципе, старт нашей игры основан на том, что вы загоняете свой корабль в первую галактику и начинаете добывать с нее ресурсы. Каждая галактика вам приносит 150% от стоимости, от стоимости галактики. Соответственно, на выходе с этой галактики, с одного кораблика вы имеете 150%, процентов, то есть 0.09 бмб. Следующая галактика открывается, она стоит 0.08 бмб, экономика игры позволяет вам прокупить следующую галактику, остаться в плюсе на какие-то определенные финансовые числа и продолжить дальше. По грубым нашим подсчетам, к 20 галактике со старта 0.06 бмб, когда вы уже переходите на 20 галактику, в вашем кошельке, на вашем счете, вот здесь он у нас находится, Примерная сумма вашего дохода будет составлять 4 БМБ. Вот. Соответственно, это, это полностью со старта 0.06 БМБ. Да, давайте будем в цифрах говорить. 17 долларов у нас старт по достижению 20 уровня без вливания каких-то сторонних средств. Вы можете в нашей игре развиться до 4 БМБ, а это 1500 долларов и дойти до 20 галактики. После этого, если у вас были какие-то дополнительные корабли по ссылке ваших партнеров, или, или же вы, допустим, дошли до 20-й галактики и хотите как-то еще дополнительный заработок, мы сделали все, чтобы вам не пришлось создавать новые кошельки MetaMask, вам не пришлось мультиаккаунты делать. У вас есть кнопочка магазин, где вы можете докупать себе корабли. Каждый кораблик, вот сейчас здесь цены нету, как я уже в начале сказал, это демо-версия для ознакомления. Каждый кораблик стоит 0.1 BNB, и вы можете докупить себе новый кораблик и запускать его на уровень. В нашей игре каждый корабль это отдельная единица, которая приносит 150% от галактики. Что это вам дает? Если у вас два корабля, вы запускаете их на первую галактику, и уже... Два корабля, вам принесут, два корабля вам принесут по 150%, то есть один принесет 0.09 и второй принесет 0.09. Если же опять-таки мы возвращаемся к 20-й 20 галактике, то в принципе два корабля вам уже приносят не 4 бимби, а 8. Опять-таки повторюсь, то что каждый новый корабль стоит 0.1 БМБ, и у вас остаются средства свободные, чтобы докупать кораблики и отправлять их с первой галактики заново. И каждый, и каждый корабль, корабль э, считается новым игроком, считается новым кошельком, условно говоря, считается мультиаккаунтом, но мы все это сделали в рамках одного кабинета, чтобы не нужно было создавать эти кошельки и так далее. Каждый ваш кораблик – это отдельный игрок. Вот, тем самым игра позволяет вам с каждого корабля развиваться. Каждый кораблик дает вам 150%. Если вы... Человек, который имеет свою аудиторию, свою команду, вы приглашаете, допустим, какого-то пользователя, он покупает 5 корабликов, либо по вашей пригласительной ссылке по золотым билетам он получает 5 корабликов. Все его действия с каждого кораблика приносят вам доход еще в виде реферала, не, не затрагивая вот эти 150% заработка с корабля. В нашей игре... Неограниченное количество галактик То есть я просто сейчас пример привожу До 20 галактики по доходам После 20 галактики Также будет 21 -я. Плюс мы еще сделали такую штуку Что 21 галактика будет стоить Дешевле чем 20 -я. Это позволяет игроку подумать И как бы сильно не затрачиваться Чтобы продолжить игру И в целом вся экономика Построена на том, чтобы игрок Стартанув с 0.06 BMB мог с одного кораблика развить свою эскадрилью, закупить себе дополнительное количество кораблей и продолжал двигаться уже без вливания каких-то сторонних средств в нашей игре. Вот. Еще есть у нас такой момент, если кому-то кажется, что... Ну да, это как бы похоже на предыдущие проекты и так далее. Вот у нас есть такая определенная штука, это внутренний баланс. Как это работает и для чего это сделано? Внутренний баланс сделан для того, чтобы вы могли, во-первых, если кто-то участвовал в каких-то подобных проектах, все вы, наверное, сталкивались с такой вещью, что какой-то шустрый или там первый всех игрок может зайти на какой-то уровень, если он открылся, прямым переводом на контракт, тем самым попасть в первые ряды и встать на очередь первым, мы исключили эту возможность, добавив внутриигровой баланс. Что это значит? Все ваши средства пополняются через наш смарт-контракт. Вы, допустим, сделали со своего MetaMask а пополняете BNB, нажимаете «Пополнить», у вас открывается транзакция MetaMask, вы пополняете внутриигровой баланс, и с этого баланса вы уже делаете все покупки в игре, то есть открываете галактики, докупаете себе корабли дополнительные и так далее. Это исключает, вашу, это исключает просто таких снайперов, условно говоря, которые хотят пролезть быстрее, первее всех. Это первый момент. Второй момент, так как экономика выстраивалась так, чтобы каждый здесь зарабатывал, э, комиссия в сети БСК просто возросла до, до каких-то нереальных объемов, и мы это все упростили, тем самым сэкономив вашу комиссию и сделали этот баланс. Вот То же самое и с выводом. Если вы что-то зарабатываете в игре, у вас все отображается вот здесь, весь ваш баланс, который вы завели, либо заработали. Вы также нажимаете вывести там, я не знаю, условно любое количество BNB, нажимаете кнопку вывод, у вас также открывается транзакция, и это все вводится на Metamask. Мы за этой кнопкой человеческого фактора никакого нету. За это все отвечает смарт-контракт, который будет открытый, от которого мы отказываемся и никак его менять не можем. У нас в игре два смарт-контракта. Основной смарт отвечает за всю механику, тип передвижения кораблей и так далее. А Смарт-контракт, который отвечает за ваши средства, он полностью открыт, и каждый сможет его посмотреть. Если у кого-то есть какие-то знакомые, которые разбираются, каждый может это все вытащить, показать и разобрать на любой анализ. Мы готовы. Все, что касается ваших средств, это все открыто. Вот Двигаемся дальше. Если же в плане пополнения баланса и про что я сейчас говорил, про комиссии и так далее... Игрок пополняет, после этого он может выполнять все внутриигровые покупки. Если мы смотрим на корабли, каждый корабль отдельная единица в нашей игре. Каждый корабль приносит вам доход, каждый корабль приносит доход, если это ваш партнер. То есть любое действие корабля в игре вашего партнера приносит вам, во-первых, реферальные дивиденды, во-вторых, каждый кораблик зарабатывает 150%. Игра у нас стартует с первой галактики получается у нас цена вопроса для старта 0.06 BNB. Как только мы открываем старт игры, вы заводите кораблик на эту галактику. Если у вас их 5, вы можете выбрать все корабли, они у вас отметятся, завести их на первую галактику. Но за каждый корабль вы платите с каждого корабля за вход в галактику. То есть, если у вас 5 кораблей, цена уже будет не 0.06, а 0.3, если вы заводите 5. Но вы можете завести один корабль и начать с 0.06. Потом, когда вы с него заработаете, можете завести все остальные. Важно понимать, что каждый корабль, который вы заводите в игру, он должен стартовать с первой галактики. Вот, что это вам дает? После того, как вы завели в первую галактику все свои корабли, у вас есть здесь такая небольшая кнопочка автопилота. Если в других проектах, когда было такое, что там открываются новые уровни, кто-то не успел, кто-то там должен был первый зайти, чтобы перейти быстро на второй уровень в первых рядах, опять-таки у нас нет понятия ID-1, у нас нет понятия, кто стоит первый в очереди. На это все у меня есть... Три примера, про которые я сейчас расскажу. Ну, во-первых, заходим в первую галактику, заходим мы в нее вручную, после этого мы можем нажать кнопочку автопилота, и если кораблик у вас зарабатывает, и у него хватает средств перейти на следующую, а у него хватит этих средств после того, как он ее закроет, то кораблик ваш будет двигаться по открытию галактикам автоматически. Это вам позволяет не присутствовать постоянно в игре, и поставить ее, так сказать, на автоматизированный режим. Это первое. Второй момент. Если же э, вы заработали с этой галактики, с вашего кораблика 150%, и не двигаетесь дальше, про что я и говорил, 1 очереди, не двигаетесь дальше, э, если кто-то ознакомлен с презентацией, я сейчас так вкратце пробегусь, потому что мы больше проходим по таким основным моментам, у нас в игре есть такая функция, как галактические пираты. Что они делают? Эти, условно говоря, разбойники наши приходят на галактику и смотрят, кто заработал со своего кораблика 150%. Они смотрят, и кто уже заработал, они их постоянно им начинают докучать, условно говоря. И если вы заработали и тормозите игру, не переходите выше, либо остались на этом уровне, они сделают все для того, чтобы либо выпихнуть вас в пустую зону, условно говоря, как сейчас, вот у меня корабля нигде нету, он нигде не находится, они вас либо выпихивают в пустую зону и заставляют вас перезайти на этот уровень заново, либо просто всеми силами толкают вас на уровень выше, но от того, что они до вас... Условно говоря, докопались, это не значит, что они забирают какие-то ваши средства, заработок и так далее. Вот, но как только вы заработали с галактики, включается механика, которая заставляет игрока двигаться дальше. Что это нам дает? Это дает то, что игра не стоит на месте, игроки, которые заработали, двигаются дальше. Если он передумал, он дождался, его пираты выкинули, он свой доход забрал, но ну, если он не хочет дальше играть, он просто переходит в баланс. Выводит, допустим, вот эти вот свои, свой доход с первой галактики, выводит, у нас никаких ограничений на вывод нету, и прекращает игру, хочет двигаться дальше, переходит на уровни выше, хочет докупить кораблик, докупает кораблик, и игра будет всегда делать так, чтобы те, кто заработал, идут дальше, продвигая игру, те, кто тормозит игру, Игра все сделает для того, чтобы их выпихнуть. По достижению 20-й галактики у вас хватит средств, чтобы докупить еще один корабль, чтобы открыть 21-й уровень, чтобы запустить новый корабль с первого уровня. И все это будет вам обходиться не в минус, а даже в плюс, потому что условно с одного кораблика вы зарабатываете 4 БМВ, на все про все, чтобы дальше вам продвинуться и купить еще дополнительный кораблик. У вас уйдет, наверное, в районе 0,5 БМБ, Но тем самым вы сможете просто размножить корабли, и уже как бы каждый кораблик это отдельная единица, как я уже сказал, опять пустить его с первой галактики и продвигаться. Естественно, каждый кораблик, который вы покупаете, или который вам достался бесплатно, приносит вам с каждого уровня 150%. Я сейчас, Сереж, вкратце пробежался, если что-то упустил, задавайте вопросы, если все понятно, в принципе, мы сейчас еще пару моментов разберем и будем двигаться дальше. Да, на самом деле все очень доступно, ты рассказал, вот еще момент, который, наверное, стоит проговорить, это когда открывается следующая галактика, более дорогая. Как сейчас на экране видно, у нас сверху есть прогресс бар, давайте так его назовем, Прогресс бар – это как раз-таки та цифра, которая открывает следующую галактику. Но этот прогресс бар заточен не на игроков, а на корабли в галактике. То есть, условно, один игрок, может купить на перв... ну, один игрок на первую галактику может завести 50 кораблей, докупить 50 кораблей, так как количество кораблей в нашей игре не ограничено. Он может приобрести 50 кораблей, тем самым закрыть, первую галактику, и у нас откроется вторая галактика. Но по достижению вот этого порога, это не значит, что игроки больше не могут заходить в эту галактику. Этот порог отвечает за еще одну механику, которая стабилизирует и равномерно распределяет игроков по уровням. Об этом, наверное, так будет сразу чуть сложно объяснить, но, в общем, вот этот сайдбар сверху, отвечает за открытие следующей галактики. И, в принципе, в рамках нашей игры один игрок, купивший 50 кораблей, может закрыть уровень. То есть у нас уровни не зависят ни от какого-то таймера и не зависят от количества игроков. Уровни зависят от количества кораблей на этом уровне. А так как количество кораблей на уровне не ограничено, то любой игрок может сделать так, что закроет этот уровень и даст доступ ко второму уровню. Ну, если ну, вкратце... Да, все понятно на самом деле. Вот смотри, а теперь пример. Допустим, я завел свои 10 кораблей на первую галактику. Заполняется вот этот вот прогресс, да, то есть уже там есть больше, чем 50 самолетов, космолетов. Появляется вторая галактика, я уже, получается, свои 10 туда не могу перевести, пока они не получат доход, правильно? Вы можете их перевести, но смысла этого делать вам не будет, правильно? Вы по-любому заработаете с первой галактики, переведете на вторую. То есть выбор только за вами. Вы можете выйти в 100% тела своего, которое вы отбили, и перевести эти корабли. Либо вы можете заработать, ну, естественно, я думаю, логичнее будет заработать и перейти на вторую, потому что даже если вы еще не успели заработать и вторая уже открылась, вы в любом случае, когда перейдете на вторую, система уберет игроков со второй, которые заработали и вас выдвинет на первую позицию. Вот так это все работает. Да, супер. Тогда еще раз по действиям уже перед запуском. У нас есть таймер, который означает ну, то есть то время, когда мы все заходим. Наши действия простые. То есть мы перед стартом за какое время то есть, пополняем свой баланс. То есть да, вот мы нажимаем баланс, заводим свои BNB, просчитываем, то есть сколько мы хотим завести, Космолетов 2 это там на ну, 0.12, получается, 5 это будет 0,3. То есть каждый сам решает здесь, насколько он заходит. Мы вводим просто здесь ту сумму, которую мы хотим пополнить. У нас уже есть BNB на балансе. Нажимаем пополнить, выходит подтверждение смарт-контракта, и деньги отображаются уже у нас на игровом балансе. Тут правильно. Ладно, деньги, деньги будут отображаться будет. здесь. здесь. Все, после этого уже мы можем начинать играть по той стратегии, которую мы сами с вами выбрали. Для, получается, вывода уже профита мы в графе, получается, справа, да, там, допустим, вводим один BNB, что мы хотим вывести, 1 BNB вывести, также подтверждаем по смарт-контракту, деньги у нас уже находятся на метамаске, собственно говоря. Да, смотрите, да, у да. нас сейчас будет об обновление, я думаю, если все окей, то даже возможно сегодня ночью, либо завтра в течение дня мы выпустим обновление, откроем уже баланс, и то есть у каждого игрока, кто сомневается, как это все работает, у него будет э, возможность просто вот такую сумму даже вбить, условно, вот такую. Да, пополнить, посмотреть, как они пополнились, они здесь отобразятся, и в этот же момент он эту же сумму без каких-либо ограничений может себе вывести, и она также моментально придет ему на счет. Смарт-контракт, который отвечает за средства, он будет открыт и доступен, и мы это никак не контролируем. Да, Ром, супер. И вот тогда смотри, дальнейшие действия. То есть я уже пополнил баланс, допустим, у меня там есть 2-3 космолета подарочных, условно. А Дальше вот мои действия. Я нажимаю на альфа-1, на красную, получается, кнопочку, да, вот, которую я справа внизу нажал, а у меня три космолета. То есть как мне сделать так, чтобы я сразу же, допустим, все три завел на Галактику? У нас здесь будут еще фильтры дополнительные, это чуть-чуть забегая вперед, там будут активные корабли, неактивные, которые больше всех заработали, которые атакованы пиратами и так далее. Но в принципе суть такова, вот если с самого начала вы открываете навигатор, у вас есть здесь кнопочка красная, вы нажимаете по ней, у вас здесь три корабля, если не хотите... Если хотите один завести, выбираете определенный, нажимаете активировать, проплачиваете 0.06, у вас также транзакция отображается, он уходит в эту галактику. Если хотите все сразу завести, нажимаете выбрать все, активировать и переходите всеми кораблями в эту галактику. После этого ваши корабли начинают работать. Супер. А рекомендация какая-то есть именно? изначально быть на автопилоте или его убрать, потому что, как я понимаю, автопилот нам дает вообще, ну, полностью, то есть мы зашли, можем там заниматься своими делами, там, допустим, кто-то в дороге, там, кто-то в самолете, там, кто-то по дому, допустим, что делает, у нас космолеты сами будут идти от уровня к уровню, если мы не поставили автопилот, допустим, у меня получили мои 10 космолетов по 150%, они просто выкидываются, то есть, да, из галактики и по факту, то есть я простаиваю, то есть не получаю доход, и мне нужно зайти и снова получать самого повторить действия там либо выбрать уже куда я хочу вести вот как лучше действовать в этом плане, в этом плане? Да, смотрите во первых все которые у нас будут какие-то происходить внутри игровые события у нас это будет э, уведомлять об этом telegram бот также об открытии новых галактик и так далее но со старта у нас очень много механик, это, в принципе, поэтому можно это назвать даже не проект, а стратегия определенная, потому что это игра, здесь нужно думать, и, в принципе, для себя каждый найдет определенную стратегию. Но на старте на самом вы прокупаете, допустим, первую галактику, запускаете в нее все корабли, и можете прожать кнопочку автопилота, что это вам дает. Если ваш корабль выходит в плюс на этой галактике, то когда откроется следующая галактика, и система видит, что баланс вашего кораблика уже позволяет вам перейти в следующую, при этом вы уже отработали на предыдущей, то он просто автоматически вас будет перекидывать выше. И вам не нужно отслеживать, открылся новый уровень, не открылся. То есть вы можете заниматься своими делами, игра будет работать пассивно. Если же вы хотите больше времени уделять игре, также у нас, мы говорили, у нас будут золотые кометы лететь по экрану, это уже никак не влияет на заработок, это уже дополнительный доход, у нас будет лететь вот так вот по такой траектории, если мою мышку видно, золотая комета, все, что вам нужно будет сделать, если вы с компьютера, кликнуть по ней мышкой, если вы с телефона, тапнуть пальцем. Если вы по ней попали, у вас вылезет окошко, то, что поздравляем, вы поймали золотую комету, смарт-контракт заносит все кошельки, которые это выполнили, которые поймали и попали по ней, заносит в определенную таблицу, после этого он формирует одного кого то победителя и начисляет ему награды. Награды с этой кометы формируем мы, это уже как бонус для игроков, чисто с нашей стороны <coughs> выделяем определенный бюджет, закладываем в эту комету, возможно, билеты на дополнительный корабль и так далее. И это просто такие дополнительные бонусы, то есть если игрок, опять-таки давайте повторюсь, то что в принципе Telegram бот будет уведомлять о всех событиях в игре. Но если так произошло, что вы уехали куда-то и у вас элементарно нету, допустим, доступа в интернет, вы завели на первый... на первый уровень, самое важное, что я хочу донести, на первый уровень необходимо всем ввести корабли вручную. Как только вы их ввели, вы нажимаете кнопочку автопилота, и если у вас нет доступа к игре, то просто игра будет вас сама передвигать по галактикам, и вам уже можно не присутствовать в игре. Но опять-таки все дополнительные какие-то события, бонусы от нас будут появляться в игре, и если отслеживать, постоянно находиться в игре, то можно заработать больше. То есть стратегий полно, вариаций полно, я думаю, со временем каждый для себя лучшую выберет, и ты уже будет более правильно действовать. Ну, как да, да Ром, шикарно шикарно. Вот Про золотые кометы даже я, на самом деле, не слышал еще. Я уже как бы хочу в этом поучаствовать. То есть это прям очень сильно влияет на то, чтобы люди находились внутри игры. Это очень шикарная фича. В общем, скажу от себя тогда еще, да, уже много, на самом деле, проектов мы видели в разных форматов и так далее, но вот именно корабли, вот эти вот космолеты, CIURS, то есть видно, что первое, то есть да, сама картинка какая крашенная, сочная, то есть да, видно, как ребята заморочились, насколько они вот реально готовились, и то, что полгода они уже находятся на стадии разработки, это я думаю, что не слова, потому что вы сейчас сами видите, то есть подход ребят, плюс дают должное еще за их контент, то есть подпишитесь вот прям обязательно на их YouTube канал, там есть и shorts, получается, ролики с короткими инструкциями, также есть и полные ролики по самой игре это то есть нам для продвижения очень сильно будет помогать мы уже сами ну, можем не заморачиваться и не терять времени по старту, в принципе, все понятно. Думаю, сейчас у кого-то еще, там, если есть какие-то вопросы, вы их можете задать сейчас. Мои действия какие? То есть я всех хочу купить реально 10 кораблей, завести и буду просто делиться тем, что происходит. Наша задача будет основная, то есть первое это уже когда игра запустится, не спешить, то есть там, да, там всем вот рассказывать, а вначале протестировать все, посмотреть, проверить, разобраться и уже после этого делиться вашими также эмоциями, результатами и эту игру может, потому что я вижу, что она зайдет очень большому количеству людей, потому что здесь и сам вход, он очень доступный, и есть разные стратегии, разные механики. Еще вот, Ром, пока мы не забыли, вот слева да еще есть тоже кнопка, такая вот как меню еще слева. Вот ты можешь там по ней быстренько пробежаться, и на этом можно будет завершать. Да, сейчас покажу. Ну, баланс я уже показал, в принципе, вот здесь навигация по галактикам, вот здесь тоже сделано все удобно. Магазин магазин у нас есть как в левом меню, так и здесь, это опять-таки, если у вас нет лидера, который вам дает билеты золотые, вы можете. Здесь сейчас 0 BNB, потому что это демонстрационная версия для ознакомления. В дальнейшем здесь будет цена. Кораблик стартует с 0.091. Все последующие 0.1 BNB стоят. Вы можете покупать себе кораблики. Если у вас лидер, Располагает золотыми билетами, опять-таки так же, как на регистрацию. Вот здесь у нас золотой билетик трясется, вы просто по нему нажимаете, все меняется и никакой цены ничего нет. Вы просто вводите промокод от вашего лидера, нажимаете ОК и получаете бесплатный корабль которые опять-таки же вы можете запустить в игру, и он начнет вам приносить доход. Вот. По менюшке слева у нас здесь NFT, стейкинг — это продукты, которые будут запускаться по мере старта, то есть в первую очередь у нас будет запускаться NFT. Там тоже на самом деле огромная тема для, я думаю, даже новой мы которую мы разберем. Стейкинг будет запускаться чуть позже. Также у нас есть локализация вот, на разные языки условно, все доступно, если это какая-то... Так как мы планируем не только по СНГ, у нас есть и в других странах партнеры, с которыми мы сейчас мы общаемся. Сейчас общаемся мы все сейчас это все подготовили. Это... Вот. Также есть у нас лидерборд. По нему тоже можно вкратце пробежаться. Это тоже такая дополнительная как сказать, дополнительные бонусы для лидеров, которые выполняют какие-то условия. У нас здесь бальная система. Сейчас я переключу обратно на русский, чтобы было понятно. Вот. У нас есть здесь бальная система, которая распределяет, условно говоря, вот она считает, кто пригласил за 24 часа больше всего партнеров, формирует таблицу по баллам и 50 призовых мест, по ним распределяет награды. Также есть система по кораблям, кто больше купил кораблей за сутки, также считает корабли ваших партнеров, только за них чуть меньше баллов начисляет, но тем не менее формирует таблицу и также начисляет награды. Этот банк на лидерборд формируется 2% от оборота игры, то есть от оборота галактик, мы это не из кармана даем, это все формируется от 2% оборота. Вот. Мы Это еще пробежимся, мы сегодня просто ознакомимся, я думаю, сейчас после этой сессии много кто прочитает презентацию и больше для себя поймет. Также есть кнопочка «Поделиться», у вас здесь у всех будет ваша прибыль, от какого числа вы стартанули, сколько вы заработали, сколько вы внесли. Сделали такой удобный QR-код, который, в принципе, если вы эту картиночку скинете своему партнеру, он отсканирует, ему ничего вводить никуда не надо, его перекинет на регистрацию. Также есть вот такая стандартная ссылка, к которой, к которой все привыкли. Вот здесь по кнопочкам это вам позволяет поделиться вот этим результатом в соцсетях. Это вот такое тоже одно. И... Но она и сделана так, в принципе, она такая вызывающая для того, чтобы делиться ей. Вот. Дальше идем. Здесь статистика. Э, прибыли со всех галактик. Прибыль, сколько принесли вам партнеры. Количество ваших кораблей. Сколько вы прошли галактик. Сколько вы провели часов в игре. Э, Опять-таки, количество партнеров, которые пришли по вашей ссылочке, по вашему билету. Сколько вы поймали кометы. Сколько раз вы сражались с пиратами, условно говоря. Но ну, такая небольшая статистика, которая позволяет вам условно отслеживать ваш... Прогресс в игре, опять-таки мы сейчас уже кое-какие фишечки еще для себя решили добавить, в дальнейшем здесь будет сетка, вы сможете уже не просто отслеживать количество партнеров, а вы прям сможете прыгать по структурам, смотреть кто где, то есть такой большой таймлапс мы сделаем, то что всем все было удобно и все могли быть в курсе. Ну и что у нас что? здесь внизу? Ну и, ну и поддержка, в принципе, здесь на все вопросы. Мы их постоянно обновляем, добавляем. Документация наша, связь с нами и все вот соцсети, про что Сергей говорил, то что если перейти на YouTube, там все короткие ссылочки, видео, как начать, как закончить, как, как продвигаться и так далее. Но в ну в целом все в целом... вот так Интерфейс пробежал, Сереж, можете от да, себя добавить? Супер. Я думаю, что сейчас на такой ноте шикарно, то есть мы в принципе даже чуть больше дали людям сейчас, мы завершим, наверное, запись, вот. а чтобы она не была очень большой и была смотрибельной. останавливаем.